Сейчас подождите минуточку, лайк, подписка. Ситуация на сегодняшний день, ну и на будущее, потому что чувствую, что это прямо на будущее. Что за ситуация, скажите мне? Русская армия наступает на Житома и Днепропетровск. Житома это рядом с Киевом, Днепропетровск тоже рядом с Киевом. Логично, она хочет окружить уркив. Я думаю, она окружит Весь, всю Украину, но эти вот санкции и много, много, этих вот стран говорят, что нет, не, не, не надо этого. Поэтому, думаю, это Путина нужно окружить. Кстати, еще первый президент Украины захватил Путин из России, Федератской РФ. Вот, и он хочет ДНР ему отдать, скорее всего. В общем, что он захватит, что ему он дадит, как будет править этим миром но сейчас другое время сейчас наверное Житомир хочу узнать точно я прав то у меня проблема с этим давайте карту откроем там тоже стрелять начали Дим Припрытовск но чтобы попасть в Димбриплитовск сейчас откроем карту они кстати тоже открывают карту бомбят войские части тактичные эти русские потому что в будущем ух ты вот он да, вижу. Потому что в будущем ядерная война, говорят, будет. Возможно, не будет, а возможно и будет. Так что если будет, то знаете, это пророчество исполнилось. Какое пророчество? Как, что происходит? Лайк, подписка, я все рассказываю. Так, их поправить. Вот, огромная Украина, говорят, да. Посмотрите на это. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, в принципе, вот. Посмотрите, Украина и Россия. Может быть, вам меня было видно, но... Да? В принципе, должно было бы видно быть, потому что именно из этого Украина Россия. Посмотрите на какие страны. Вот посмотрите, сейчас карту зайдите, и вы увидите. Что мы тут видим? Тут прям четко написано. Ну, видно. Украина. Нормально. Москва, реально с ней куча-куча чего-то там такого, это как будто раздвоение личности. А потом уже в конце огромные куски, как будто там миллионеры живут. Если ты хочешь стать миллионером в России, если, если ты бедный, то едь, пожалуйста, в другую источнику, сюда вот, в Россию. Ведь тут огромная территория, тут гор горы. Посмотрите, какие там горы. Скорее всего, там точно... Ух ты, что я это сделал? А там точно не что -то интересное. Рельеф. Ух ты, рельефом включить, Так, это у нас, как я понял, как будто Китай, да? Через Перми. Ну ладно, сейчас мы вернемся обратно. Мы очень мы узнали, все. НАТО Евросоюз, Украина хочет стоять, потому что чувствует, что она огромная, эта страна, всякая такая ситуация, так, русская армия наступает на Житомир Криптовск. уже там да, окружает Киев, э, значит, она сейчас на Киеве, немножко, с Беларуси, потому что Томар, э, также в Одесса, вот уже не нравится, Им там мирная страна, а другая, западная, там вообще ничего не ведется. Так, кстати, тут указывается ещё карте, что ДНР, ЛНР, схватку, то есть захватит ДНР, ЛНР. Так, я понял, сейчас, сейчас в то время, когда воевать нужно, как я понял, да? Но из этого произойдет катаклизм. Три новых котла. Такой текст интересный. <смех> <смех> У меня, кстати, есть тоже роду, в принципе. это там я... <смех> я из другой страны, там ну, какие-то родины нельзя прям выкладывать Дай бог силы и мудрость людям, а аз... оказавшиеся в эпиляции событий, связанных с изменением мероприятка. <смех> Ну, То есть.. Будущее будет захватывать Россия и Днеприбутовская и Житомир. А почему вы не скажете, почему не РФ и Беларусь не могут сразу выйти в Киев, запустить и все? Почему? Потому что Путин знает, что эти страны другие, они активные, они что, значит, в общем там знаю, политика другая. Там просто куча политиков, которые говорят, что то давай сюда, то давай сюда, вот и получается что такое. Ага, uh -huh. но в Польше там уезжают украинцы, то есть Львов уезжает в Польшу. Поэтому Россия хочет захватить, и самым, когда поняла, что реально там... Он меня специально разобрал, да, своим лицом. Ладно, в принципе, знаем, что сейчас Россия не бомбит Львов почему-то. А это значит, что она... Хочет э, э, раскидать поражен украинцев, чтобы они не объединялись, потому что он Путин видит э, только они противостоят. <класс> Тактика такая еще. у него куча тактик в кармане. Э, не переставай восхищаться Александром, лучше блогер в этом тяжелое время. Вот блин, нужно его догнать, все точно. Конкретно, и даже с чувством юмором. чувство юмора, м -м, интересно. Только один ага. давайте свой м -м, поведение, иначе совсем непонятно твоей ситуации кордона с Российской вчера В общем, там война происходит, думаю. Вот, сами люди войну хотят в комментариях. Так, 8 лайков, тут у нас можно, надо просто продолжать, подождать подождать. Нет времени, давай сразу Евросоюз, когда будет все мирно. Ведь мы обратно возвращаемся в СССР. А я хотел кстати чтобы летает машина в будущем, чтобы прикидать и, и он Маск согласен с этим. А если Илон Маск за Украину, то надо уже отдать кордон России. Но в принципе, им становится смотрели Россия, она огромная страна. хай люди, кто хочет. Добро пожаловать в Россию. В принципе, я там смотрел. Некоторые хотят. Но потом еще раз говорят, а что потом будут нападать еще на Россию. это говорят. Они доказывают. Ну, говорят, что Донецк-Дуганска, Украина продвигается в России, тем самым она захватит полностью Россию. Да, только это нестыковочка. Украина, чтобы захватила полностью Россию. быстрительно на Украину, она с России и Белорусией захвачено не 50 процентов, хоть это 10, 20, 30, ну 20 можно, 23 процента, а у России захвачено 0. Вот. 0. В России никто не захватывает. А если мы попробуем захватить Россию, то будет вообще вкусный мед, если не лежанка. Наверное, мы такой щедрю давать, ведь их говорят, реально медведь и медведь. Ну, в общем, соль он кусается на кого там, на червяков кто там влазит, скорее всего. Украина это вроде бы народ, это как Евросоюз. Ну, в общем-то, тронешь народ. И межона кто, наверное, будешь давать свой мед обратно. Прикольно будет. Или же будь наоборот, кто знает. Тот, кто лжет, тот и проиграет. Не только войну, но и собственную жизнь. Вот это блин, слова придумал. Вы о верите? Клоуна, да? На да, вот комментарий пишут. Ладно, что и Спасибо, Александр. Кстати, еще у нас там эм, куда? Я прям прям ролик запишу прям сейчас. Конечно поздно. Улетать куда-то. Э, как называется? Эй, эм, Эмиграция. Вот на. Эмиграция. В две году. Куда эмигрировать в России? Сейчас они пишут в интернете и ищут, там из Беларуси, из Украины, кто хочет, а кто хочет, кто остается, в принципе запишу, в чем дело, Значит, вы можете иммигрировать, как я понял, Польша забирает украинцев, можно до них присоединиться Польша Польше, номер один, как я понял, можно вернуться в США, но только из РФ придется заново что-то вбивать. Шана Сапа уже как-то не верит русским, но возможно вас примет, если что-то будет в Украину, можно вернуться, да вы сможете вернуться в Украину, там будет каскарство снова она захватит Россия. И это будет в России, и из России захватит. Можно в Украину. Так что первая Польша, вторая Украина, Беларусь, Беларусь, там можно, кстати, потому что там, я говорю, что в Беларуси живет один король. Король, вот, а вот Руси живет один захватчика, ну атакующий стратег, который любит атаковать низкий океан, Айзабайчан, то всякая такое хочет нападать. И пытается. Потом говорит, все уже не хочу нападать назад, а он сразу на него окловано. А потом сказал, аху такие, И получается, война мировая. Может дойти до этого. так что вы должны. Знаю только одно надо это делать, а вот в Беларусь я бы, наверное, поехал, ведь там живет большой человек, прикольный, его зовут АЛ4 и другие блогеры АЛ4, клиент, Кобяков, в общем-то они прикольные, которые вам помогут. В этом ощущение, что вся власть, по -то мы выбрали три, Польша, Украина, Беларусь, можно еще, там да? Китай, Индия. Индии тому тяжело выжить, но Китай будет интереснее. Поэтому давали Китай, Индия, Японию. Потому что нацизмы, что-то там капешик что происходит, на Японии очень классно, Казахстан. Там политика, через примирия. Скорее всего, там тоже можно. В общем-то, можете выбирать, что хотите, в принципе, найдете. Э -э -э, спасибо, Александр. Так. У -у -у -у. Напоминание прошло, блин очень нехороший человек это ваш Зеленский и я просто не могу понять это ж настолько нужно не любить свой народ чтоб такое творить а что творить я это не понял русские чуть ли, ли не с рупора кричали что и когда будет бомбить а по нацтвен ни слова Да, он ни слова. не слова не объясню только не по понятию не час назад грубо говоря хотя зеленского но ну, вроде бы он идет не бойтесь. но узнали что зеленский один слов пока мисс на данный момент э, путин 5 а знаете когда человек 5 и больше двух, 2 3 уже начинает Четыре думают, о, король, все, пора захватывать. Э -э, без Беларуси он тоже 5 вроде бы. Так что, друзья, понятное дело, что нужно свернуть и Беларусь. Берем, а потом уже думаю Россию. А потом уже Украину. Но там ну, у него осталось еще срок два года, а кто-то его заменит, скорее всего, Петру Порошенко снова, снова. Будет, конечно, очень плохо, потому что я знаю, что он молодых ребят отправлял в Донецк, Луганск. Так что Россия. И если смотрите на то предупреждаю, если станет Петру Порошенко, то снова будет война. Я вам говорил, через два года. снова будет война-то. А перемирие будет 3-4, да? Блин. Блин, возможно, он передумает, да. Потому что он там побит Киев, он в Киеве, потом ехал в Киев. Что происходит, не знаю. Он еще воришка еще у нас в Украине. Кто не знал. Да, сформировалось бюджета. Бюджет. бюджет. Вложили деньги, он такой, так пор мне, пару мне, так пор вам, пару мне. Вот так он говорит народу Украине. И тем самым говорят, да, уже отправляли на войну. Или кто-то им говорит, я его не знаю, но он отправлял молодых, туда забирал танки и пешком они стреляли. Да, они будут воевать. Война будет много. И будущее, наверное, будет через два года, когда он снова выиграет депутатские штучки, поэтому, чтобы ее не было, вам срочно нужно Беларусь, потом Россию, потом Украину. Если не, напишите комментарии как ты хочешь становить этих блин трех мерзавцев, да, как ты говоришь. Ну, в принципе, сначала Беларусь, Россию и украину это логичным тактиком. Или просто ждем, только же нужно еще помочь Украине, чтобы они не было. Потом, если, ну, сейчас вы знаете Дэн Леонр, тогда Украина, Зеленский, из-за того, что он нападает на них, совершенно был первым, а потом Зеленский вторым, сразу за него голосует. В общем-то, я вообще не понимаю русскую мира. Какая речь, я даже вспомнил, а потом вспомнил про 8 лет Донбасса после его на три международных буквы. Героя САУ. Про Крым ни слова, ни слова, коротко написал, обзывался и тут ну, 60 лайков, у нее вроде бы да, ролик наконец таки, У набрал 60 просмотров, наверное больше, кто узнает. Вот это ложь, пишет в комментариях, он про русский, пропагандист, пусть идет в Россию. И ска... скорбион и что там, Скобевой. И там лапает вещат. Как он может поехать в Россию, если он ваш президент? Так он не президента по -моему. Там лайки. Я иногда сам не понял. Возможно, они там гуляют. Хы гуляют. Пошли другой читать, какие-то ненормальные сумасшедшие, можно даже сказать, будем так нормально. Они также не говорят о всех эмоционных сообщениях от РФ и абсолютно игнорируют информации о Зеленском Кородорах. Не понял. А ну-ка, может ролик запишешь, ты сук там тебе? Четыре часа назад, Евгений Пуртов. Нет, это вроде бы не канал, такого не знаю. С тысячи двести лайков, ух ты, вести комментариев популярных каналом на YouTube. нужно знать так можно что-то сказал там сейчас наверное, будут блогеры говорить о своем деле не они ничего не записывают поэтому скидны просто сказал и делайте президенты народ говорит делайте президенты знецкий пытается делать постричь на него а потом уже на, на короля беларус Пять лет понятно, что у него логика такая, а первый президент, первый срок, ну, начальный, второй срок он не пойдет почему-то. А в втором пойдет по Петру Порошенко, снова будет немножко войной, немножко не говоришь, что мировой, но немножко. А как отреагировал Петр Порошенко войны, если Россия забрала Крым, я он договорился с Петром Порошенко, и забрала Донец-Луганск? Ведь Украина была в венец луганске я видел. У нас еще в школе было. В России так много было. Не хотя просто народ забрать себе, гости. Если хотите забрать себе, как вы так немножко забрали, я думаю, хватит. Если не хватит, то забирайте полностью. А если Украина не дает вам солдатам, то, наверное, ну, выехают в Украину, потом прилетает с Львова. Польша и Польша с Скороссия Вот так вот Потому что есть такие, которые хотят подкосить, грубо говоря там. Сейчас просто много желающих воевать поэтому не откосить даже уже нечем говорить В принципе все едут в Польшу подкосить и потом уже с Россией. Польшу, Украина, Польша, Россия Вот там встречаются популярные тебя, которые откосили Россия и Украина Вот что происходит Когда вместо своих хаты и краю оказывается в центре мира без прикрытия. Это про Киев, скорее всего. Так, ладно, давайте уже в конце итог. Русская армия, наступление на штурм и Демпропетровск. Они не наступят. Ну, сейчас переговоры будут. поэтому из-за того, что наступают, у зеленски будет варить Крым тогда будет наш, Нинец, Луганск будет наш, потому что вы сейчас на нападаете, оптиматум, ну, санкции хай будут. В принципе, если вы там просто еще в Украине некоторые европейцы ходят помогать Это... в войне, ну, в принципе, хай помогают, в принципе, хорошее дело. Так, через, кстати, 8 минут начнется открывать биржи и неситься. мы с вами... Эх, наверное, проинвестируем все же и продадим, продадить не будем, я там уже в следующем ролике расскажу, там немножко подзаработать, тем самым в будущем мы идти, э, сожалеть ничего не будем, а то а кто знает, что будет в будущем, в принципе, можно пойти куда-то работать, говорят, сейчас первое место как воин, оружие, не забыл, армия, вот вот так, 30 тысяч гривен у России 57 тысяч рублей грубо говоря, украине больше я так смотрел и ну, если вы патриот или там не, знаю, не патриот, а воюете, достижения, полковник, вторжение, лидер получаете косарь больше, Украины россии не за сколько, ну ладно, 5 тысяч и украине сказали, да и ходит до 100 тысяч гривен Минимум, говорят, уже 30 тысяч почему-то, или это я ошибаюсь, в России 57 тысяч, в России много денег, как я понял, поэтому они начали. Сейчас экономический спад, поэтому что будет в России? Да, на сегодня все, сейчас видите, как Россия расколется, потом она будет восстанавливаться и станет сильной державой, Ой, сильной страной. А в Украине то же самое будет. так что будет потом перемирие, не волнуйтесь. Потом будут все развиваться. Непонятно ну, как. Но вот так будет идти. Возможно, Украина выстанет. Кто не знает. Всем удачи. Всем пока.